Привет, друзья, из самого южного миллионика России, города Краснодару. Закончилось наше путешествие в Петербург и в Нижний Новгород. Про это путешествие можете прочитать у меня в Телеграм-канале, а также ВКонтакте. Сегодня 21 выпуск комментариев. Поехали. Первый вопрос... А, кстати, да, из, из Телеграма был вопрос про... Э то, почему Баллайка не скользит. Вообще Баллайка скользит. Это зависит от материала непосредственно штанов да, или брюк. Но посоветовали использовать не антискользящие коврики. Там же у меня в комментариях. В принципе, совет отличный. За исключением того, что а как вы будете использовать, если этих ковриков не найдется под рукой. Поэтому я всем советую три точки опоры найти. То есть это правая, левая сторона, скажем так. И третья точка у нас находится вот здесь. Да? в районе печени. И вот научиться балаку держать без помощи рук, вот таким таким вот образом, чтобы баллачка лежала немножко под углом. Вот, можете вот так посмотреть, видите? Так под углом. И в эту сторону, соответственно, а ну да, здесь не помещаюсь, тоже под углом. Как видите, у меня новая панелька здесь, да. Видите, вот такое упражнение очень поможет вам. Итак, ну что, поехали теперь э, читать комментарии из, непосредственно из, из YouTube. Итак, в прошлый раз мы закончили где-то тут про «Неважные дела» и про «Пила поет». Поехали дальше. Да, я вот выложил «Я встретил вас с ребятами». Замечательно, если бы студийную запись запилить С нормальным звуком вообще бы цены не было Отличная идея, кстати Да, но это надо прям студию снимать На коленке так не сделаешь Тем более пила специфический инструмент У, у нее такой довольно э, Ну, звук очень интересный Так, как раз любит народные песни На своих концертах показать, думаю, будет Для меня с некоторых пор Кипилова больше не существует Так что Пускай поет, что хочет где такая красотень для потень проходила это по поводу вот этого это как она называлась усадьба имени тютчева подмосковье Сделал еще одного чижика с балалайкой и сувенир да действительно вот так вот в питере продается чижик с балалайкой естественно купил не оригинал как он выглядит да, а именно чижика с балалайкой. Как, как, какого же еще чижика с балалайкой нужно, конечно же. Так, дальше что? Так, Сергей Кумир Герон. Да ладно, не сотвори себе Кумира, да? Браво, спасибо. В очередной раз, спасибо, спасибо, спасибо. Так, проматываю. Любите, голосую за песнь "Присылы". Отлично. Ну, скоро будет, значит, вам "Присыла". Ее уже заказали у меня для разбора, так что скоро сделаю. Врунгеле. Угу. Мой рай. Хм. Так, Спайдермен. Как он? Спайдермен. Но ну, тоже неплохая, в принципе, Gravity Falls. Угу. Привет, из Новороссийского музыкального... О, новороссийский музыкальный колледж Это первый музыкальный колледж, в котором я вообще побывал на конкурсе, да, и первый же конкурс был балайшный, и в Новороссийске именно я и в первый, в первый же приезд первое же место получил. Вот, собственно, с этого и началось, началась та стопочка дипломов, которые у меня дома лежит. Более полная версия, да, есть у Джерри, конечно, где-то у меня на канале есть, или в ТикТок можете зайти и посмотреть. Дроздов, Архиповский мне больше нравится. Ну, смотрите Архиповского. Никто же не запрещает побольше радости на лице, и процесс пойдет. Удачи, спасибо. Даешь ведьмака, даешь песни присцилы. Я не знаю, вроде бы приятно, он сказал, все. Классических узнал бы сразу. Так, но только челку, пожалуйста, не ставляй такое, она никак как здесь. основном красава. Ну, вот так вот. Челка, они тоже не видите, не всем заходит. Ну давайте без челки буду, вот так вот. Так, можно заставку из мешариков отправляется в, во все подряд. Так, заплатите чеканная монета, я ее, по-моему, пробовал. Ну, если не пробовал, можно. Не пробовал точно. Пролетаю шута. Так, еще один воронцов растет рокер на балке. Да, Беня молодец. Я свободен. Так, письмо прицел, у меня сердце заболело, спасибо огромное. Вот многим нравится эта песня, я заметил. Да, можно хозяин леса, Дранкин Сейлор, две с флейтой. Давайте Дранкин Сейлор тоже отправляется во все подряд. Смешарики, вот так вот, тоже во все подряд. Давайте. А или это было Смешарики были в этом? Не помню. Была там Смешарики или нет? Так, заострый совокроссий, <skirtus2> Сергей, скажите, пожалуйста, разбор песен баллакимического строя подойдет для повторения этого же разбора, но уже на традиционном строе? Конечно же, нет. Ну, вот. <с». <с <Zach> это все равно, что я не знаю, взять, сыграть на гитаре, что-то выучить, а потом это сыграть на скрипке. Конечно же, не подойдет, потому что это строй абсолютно другой. Сектор газа бомж. Тоже давайте во все подряд. Откуда он взял инструментал? Это у меня вопрос? Куда я взял инструментал? Какой инструментал? А что там его брать? Подобрал настух Выбрали путь фабрик из СССР. Ну, что, ну как, какой выбрали? Хоть, хоть такой есть. Я свое мнение по этому поводу сказал. Вы знаете, что хотя бы удобство есть. Обычный день в Питере, да. Сергей, скажите, пожалуйста, как правильно сохранить баланс громкости при тремл, когда при движении по грипу а горды сменяются с открытыми вторыми струтами и закрытыми. Открытые и закрытые струны. Когда попадается открытая, она просто... Ну, конечно, да. В общем-то, закрытые и открытые струны у нас э, действительно есть небольшой дисбаланс. Да? Вот, и нужно привыкнуть... Э, ну, два момента. Если открытая струна у нас третья, то рука немножко... Можно играть немножко вот под таким углом, чтобы третью струну меньше захватывать, да? То есть больше первая, вторая струна, а третью чуть-чуть. Тогда будет открытая струна, если это третья струна, звучать меньше. Когда открытая средняя струна, притремала тут ну, ничего не сделаешь. То есть надо менять тогда аппликатуру, допустим, с э, вот такой на вот такую. То есть менять струны, чтобы третья струна была открытая. А если у вас поочередно то открытая струна, то что-то такое, то и здесь тоже нужно э, немножко менять, может быть, э, Плотность звука, да, и силу нажатия на струны, скажем так. Ну, два таких основных момента про открытые струны. Вот, скажите, пожалуйста, как вы исполняете ваш любимый аккорд для мажор с табулатурой 02 в плане правой руки? То есть это удар, но чем он выполняется? Указательным или большим? И указательным, и большим. Тут это в зависимости от того, чем захочешь сыграть. Вот вообще как сохранить баланс между струнами в верхних позициях, особенно когда встречаются открытые. Ну вот я уже сказал, что если это удары или бряться, то нужно ударять как бы в первую струну, да? Больше в первую струну тогда, но ну, это от практики зависит, конечно же, то есть это только практикой. Высоты струн сильно разные, как при этом зажимаются, какие-то остаются открытыми. Ну только третью, рекомендую, значит только третью оставлять открытой. все, в этом случае. О, так еще вопрос от человека. Лучше всего, как лучше подзвучивать балалайку по воздуху микрофоном или пьезодатчиком, а, в зависимости от того, что требуется. Если вам нужна запись, если есть возможность, то лучше ставить конденсаторный микрофон направленного действия. Если это концерт, пьезодатчик. Э, я, ну все слушают Архиповского, но никто не обращает внимания, что звук урезанный. Тем не менее, подставка это, конечно, хорошо, но в итоге звук такой получается. Да, высокого высоковатый скажем так без нижних в моем случае вот у нас мы с димой экспериментировали поставили хорошие датчики немецкие и вывод у нас видите вот такой все вот это для концертных таких очень удобно играть вообще ничего не зависишь и еще если вставить радиопередатчик ты вообще от шнура не зависишь Отличное вот пьеза как-то а ну вот человек пишет что пьеза как-то не глубоко передает звук низов совсем не ну так оно и есть правда и у архиповского в том числе послушайте внимательно вот и все услышите там просто то что там бу бу бу, -бу вот это это уже электроника добавляет а на самом деле если прислушаться каким-то вещам где нету дилеев да и холлов то звук-то действительно такой так себе Пробовали, например, комбинацию пьеза плюс микрофон или конденсат. Да, я записывал дождик, комбинация сразу. Один у меня канал шел через мой вот этот вот, вот через эту штуку, да, через, как называется, -то? гитарный процессор для дилея. А другой шел через микрофон у меня звук. И в итоге я еще и попробовал сделать миксы, чтобы полноту добавить, да, как бы изнутри звук и снаружи. Как всего лучше всего передать звук балалайки максимально естественно и полно? Ну, только микрофонами. Причем, если хотите, прям максимально полно, то два микрофона. Один, допустим, снимает откуда справа, откуда-то другой слева, допустим. А третий микрофон можно поставить в конце комнаты для м -м, реверберации, что ли. Тогда да. Доводилось ли вам играть на радиусном грифе? Это когда ладби... да. Да, доводилось. Намного ли это удобнее? Если минусы при этом? И вообще, как относитесь к подобным ноу-хау? Когда еще глубины пропилов под струны на подставке делают разными? Ну, мне понравилось. Я помню, да, как-то попадалась такая балалайчка. Удобно. Удобно, наверное, будет удобнее для детей, что гриф такой. Да, и проще зажимать. И для новичков зажимать большим пальцем. Да, действительно удобно. Но вот при игре, когда ты бряц и не играешь То есть тут надо Средняя струна слишком Она же выше получается, чем все остальные И у нас она солирует зачастую Вот, тут тоже есть нюансы Тем более тут всего три струны Что тут прямой гриф нормальная вещь Ну, для левой руки удобнее, конечно Как играть на е завидочку видочку А я же делал разбор, по-моему, завидочки, Нет? Давайте проверим завидочка. Вот, пожалуйста, завидочка наигрыш на балалайке. Есть он у меня. Можете смело э, играть. Можно и Вологду. Так, негативных ну, хватает, все полезные, нужно всем спасибо за труд. Ну, это да, можно и Вологду. Вологда тоже. Издалека долго течет река Волга. Я ее играл в Волжском Попури. Ну, давайте еще раз отправим во все подряд. Сертаки тоже пускай покажите фокусы, да, фокусы, отдельный урок, наверное, надо сделать про фокусы, да, давайте так, кто фокусы какие-либо видел в интернете, да, кто там балалайшники так всяк играли, как там за головой, неважно, за головой я и так играл или на коленке, да, на коленке, на коленке можете не присылать, это я умею, вот за головой, еще там есть фокус, когда пере... вот так балалайку переворачивают, и еще там пару в общем в общем какие фокусы найдете присылайте мне ссылки я э, их детально разберу и допустим сделаю топ лучших фокусов для игры на баллайке так мексиканский урок тоже ну по мексиканскому просто бесконечная дробь нежное поэтичное звучание спасибо да кстати мне понравилось вот это тоже белеет мой прекрасное исполнение спасибо спасибо фокусы было бы интересно ну вот видите тоже фокусы фильм волга волга начало смотрим там девушка выдавал дедушка выдавал фокус ну да я помню там там это для фильма в реальности как это выглядит в мексиканский это всего лишь что бесконечный дробь волгу и волгу хочется мозг купор фавор можно что хозяин леса и так ну да уже писали насколько может сложно расписывать записывать разборы песен сколько времени уходит на их создание Ох, ну, по-разному. Мне нужно сначала познакомиться с песней хорошенько. Если я ее слышал, то, в принципе, просто понять, что зачем идет. Потом придумать. Да? Под минусовку играть, конечно, проще. Ты просто выучил мелодию, допустим, тот же Распутин. Выучил и как бы сыграл полностью. Даже минусовку, если не меняешь, когда обрезаешь минусовку, тогда уже, да, меняешь форму. А тут просто выучил и что играешь. А для, если для сольного инструмента, если для сольного инструмента, то тогда я придумываю что-то какую-то, чтобы вам было интересно и тоже было не слишком просто, но и не слишком сложно, правда. Ну, вот. Так что времени уходит по-разному от трех до недели, от трех дней до недели. Дерекул, чего-то на западе будем не что а у них, ну да, в Советском Союзе их хорошо слушали. Так, заранее извините. За второй ранее, как правильно играть скачки по грифу в сольной части этого произведения. Опять шар, шаров шарапов. А, так, а, вообще есть ли какое-то правило, как правильно переставлять пальцы при подобных ска... Это не скачки. Я понял, прощу. Я посмотрел, да, вот это вот по минуты 30. Это не скачки, это называется пассажи там, что? Ну, что-то такое, да. А, это не скачки, это пассажи, это вариации Как Как вариации эти играются? Ну, прежде всего Берете кусочек из 8 нот Из 4, из 8, из 16 И выучиваете его досконально Особенно то, что касается Смены позиции Да? Вот смена позиции произошла Вот она Тут она происходит, допустим, на второй удар, вниз, вверх, да, а иногда происходит на удар вниз. Все это отдельно проучивается кусочками, кусочками, кусочками, потом больше, больше, допустим, 8 нот, 16 нот там и, и целиком, или там 4, 8, 12. Все это отдельно проучивается, проучивается, начинается с медленного темпа, естественно. Так, спасибо, Сергей. Я вам писал, что хочу учиться дальше, но проблема с мизинцем помните. Могли найти хирурга. Чего вы могли найти хирурга, получилось поступить музыкальное училище. Да ладно, ничего себе. Вот я уже написал, поздравляю, но уже забыл, про что это. Вот человек, человек радуется, что вы видите хирург, да, исправил ему там палец, я так понял, да? ну поздравляю это же прекрасно а у кого-то все в порядке с руками и жалуются что вот мол что-то там не получается тут то есть все от, как сказать с какой стороны посмотреть да это случайный сумка где снимали московские? нет нет нет нет в а, иван васильевич снимали то ли в ростове где-то там да? не всю афью а и фью и фью фью вам был не фью английский кстати никому бы не помешало даже близко не попал но тренируйся ух ты Ци. спасибо я передам интересно как это было звучать на укулеле татарский кавер на укулеле ну пела садись двойка ой фредди мир перезы да. rest in peace ищу песни русские под баллайку гусли. ну вот поздравляю нашли That's good sounding. The... Дорита чип. Комары. Да не было там комаров вообще. Береза. А как ее играть? Весело, что ли? <сёк> Лицо должно соответствовать музыке. Так, что там народная сплошная? Да, вот где легко. А как же красиво. Спасибо. Так, давайте вопросы. Где вопросы? Можно сделать бомж, уже было, бомж отправляется. Так, звук балалаки глубоко-то самый счастливый мысли, исходящей прямо из сердца. Сергей, приветствую. Хотел бы узнать ваше мнение. Так, почему от верхнего порожка, сделанного из черного дерева, могут начать отпаливаться кусочки? Инструменту инструмента всего неделя. А, видите, в чем дело? Де черное дерево, такая штука, она как пластик по твердости. Оно не, даже не... С него стружку сложно снять, оно, оно крошится, настолько оно крепкое, что оно хрупкое становится иногда. И в зависимости от, от самого дерева бывает иногда э, ну, что-то крошится там. Ну, если там сильно очень все печально, ну, фотку мне скиньте, и я покажу мастерам, они скажут, что там случилось. Что за балалайка, во-первых, да, и что, почему это произошло, даже честно говоря, не знаю почему так должно ну то есть видимо само дерево было деформировано или треснуло да и мастер может когда делал подставку не заметил я поляк слушаем балак уже нас спрашивает сергей русский или украинец русский, к счастью а как вы определили по внешности вдруг я украинец откуда вы знаете так все здорово кроме почему слава богу какая разница русской кроме узкой съемки телефоном панорамности не хватает вот, вот это вот разделение на нации и сравни, сравнение, какая нация лучше, это вот, еще раз повторяю, не учит ничему людей история, да, могучая, великая, поэтому непобедимая, так, такое? про а, хоровод, хоровод, да, хоровод, я, в общем-то, э -э, это была у меня спонтанная идея, да, то есть я сидел, думаю, чтобы такого придумать, люди что-то заскучали. А просто танцевать под свет э, месяц, ну, как-то неинтересно. А поскольку это, ну, и, и синокос там, и вроде как фольклора много, думаю, надо хоровод завести большущий. Хоровод не просто обычный, да, сделал, а сначала в одну сторону, потом в другую сторону, а потом я сделал спиральный хоровод. Вот так вот внутрь, все за мной. Ну и там попытался сделать что-то, типа, как на рок но ребята не поняли. И в итоге финальный аккорд сыграли только двое. Ну ничего, в общем-то, в целом получилось довольно-таки интересно, забавно. Люди прям наконец-то расшевелились, потому что они уже зас заскучали, даже от нас. Ну, долго, когда играешь примерно, то люди скучать начинают. Вот. Ну, тут уже вон, пошла опять, что тут? <смех> Ребят, ну зачем приплетать вот политику лишний раз? да И, и так, по-моему, чего не хватает? Я вот, например, не телезритель, я про это вообще узнаю только из новостей. Сейчас на, самая важная нация, мне кажется, на планете, это не телезритель. Вот, поменьше смотрите телевизор, вот это самый лучший совет, который я могу дать сегодня. Очень хотелось бы услышать про Альт подробнее. Разные техники, нюансы, также отличия в этом всем от Примы, например. Отличие там одно основное. Альт играет медиатором кожаным. Вот и все. То есть все, что отличие... Иногда не, пальцами тоже играют, но в основном все это медиатором. Так что какие тут могут быть э, приемы исполнительские? То есть медиаторное, не и все. Что на радость испытать, надо поле притоптать, да. Я, кстати с нейромонахом феофаном списывался спрашивал по поводу переделать ну вот этот кавер который я сделал в общем-то он сказал что без проблем можно сделать и что-то в общем я потом надо будет переделать хорошо сделать каверную каверная вот песню эту Скажи, пожалуйста, почему твой а вот я уже ответил почему балалайки расстояние на подставке между 1 второй струной больше да чем между второй и третьей. Ну, я сказал, что на мастеровых инструментах так, не особо не, вдавая в про... не вдаваясь в подробности. А на самом деле это сделано для того, чтобы удобнее играть пиццикатом, как по первой, одинарной, так и по второй. Чтобы расстояние вот здесь было достаточное для движения игры. Вот. Ну что, все на сегодня получается? Да. Спасибо за внимание. Вот Ваши вопросы для меня очень важны. И спасибо, что пишете. Вот, всех обнял, всем треугольных успехов, здоровья и крепких нервов, и спокойствия душевного и равновесия. Вот, все, пока, ставьте лайки, балайки, увидимся!